Курс «Семейное благополучие» – уникальный курс. Действительно, нисколько не преувеличиваем. Нет в природе такого повторения, потому что он основан на самых глубинных понятиях, принципах построения счастливой семьи. Для кого этот курс? Курс это для тех, кто желает создать счастливую семью. Не просто будем жить вместе, а именно создать счастливую семью. Многие даже уже не надеются, Создать счастливую семью. А это реально, возможно, причем гарантированно. Этот курс позволяет это сделать. Этот курс помогает также и создать семью тогда, когда она уже, счастливую семью, когда она уже наладан дышит, когда уже хочется развестись. Не спешите, пройдите курс, и вы увидите, может быть, там есть свои ресурсы. Или даже если нет ресурсов, Ваш выход в, другую, в другие отношения будут на высоком подъеме. Если вы уже развелись, и вы все-таки решили еще попробовать раз, то, пожалуйста, не пробуйте на старом багаже. Обновите знания. Получите вот эти вот уникальные знания курса семейного благополучия. Они гарантированно вам позволят перейти в другое состояние. В качестве другое состояние и, соответственно, получить другой результат. Тем людям, у которых есть уже взрослые дети, тоже это, этот курс поможет, поможет помочь своим детям быть счастливыми, потому что, скорее всего, вы им эстафету передали не суммы, не самую лучшую, и в их жизни происходят довольно непростые события, и им трудно, может быть, создать счастливую семью, если это есть у ваших детей или вы Предполагайте, что скоро они выйдут в жизнь, и вы хотите обеспечить им счастливое будущее, пожалуйста, пройдите сами курс семейного благополучия, и вы таким образом решите для них совершенно по-другому задачу. Вы им передадите счастливую эстафету. Этот курс позволит вам решить не только свои личные задачи. Вы можете таким образом избавиться вообще в дальнейшем от психологов, наставников и так далее. Вы будете сами помогать другим, потому что у вас будет системное знание о счастливой семье. Вы будете знать причины проблем и как из них выйти. Уникальный курс с уникальным результатом. Желаю вам постоянно растущего счастья.